Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами Тим Колодос, И я сегодня зашел один из серверов, в котором играет куча людей. Почему именно? Этот сервер и Майнкрафт? Спросите вы? Короче, я искал в интернете всякое такое, и нашел один сервер, в котором играло примерно 5000 людей. И мне стало интересно, что же там интересного, что так много людей там играют. Короче говоря, решил сделать такой небольшой обзор на сервер. Если вам понравится такая рубрика, где я буду обозревать сервера, то поддержите меня лайком. 20 лайков и будет продолжение. А сейчас коротко посмотрим на сервер. Поехали. Итак, спам скажу, стандартный, яркий и куча рекламы, даже разыгрывает iPhone X. А у создателей сервера умеют разводить на деньги школьников. Тут даже начала конкурса и окончания нету. Очень странно. А если я не прав, и кто-то выигрывал этот iPhone, то напишите в комментариях, чтобы я был в курсе. И так дальше я решил посмотреть на мини-игры, потому что я раньше захотел играть в мини-игры и отдохнуть с друзьями. Чем их было больше, тем было лучше. Тут есть... которого я не знаю. Skypvp, Batwars, Wars, SkyWars, Split Battle, Murder, Hit PVP, Stalker. Если вы любите поиграть в мини-игры с друзьями, то этот сервер вам понравится. В отличие от тех серверов, которые мне очень понравились в этом сервере, это музыки. То есть играет нотный блок в стиле Майнкрафта, так сказать. Просто послушайте. Когда, например, уже заходим на Бэтварф, то там можно включить музыку на выбор. Очень много музыки на свой вкус, так сказать. Вот я выбрал один из них, и пока собираются люди, можно послушать и подождать. Это очень круто. Про Бэтвардс, Скайвардс и остальных не буду много говорить, потому что там все стандартное. Есть конечно изюминка Скайвардса, это возможность играть в полём, троём и четверём. В других серверах не находил такого и раньше нам приходилось друг другу помогать, а потом в финале устраивать битву. Кто был сильнее и хорошо был подготовлен, тот выигрывал. Я поиграл часик Бэтвардс сперва, а потом SkyWars. Кстати, 4 не встречал. Или их не было. И еще расскажу немного о Китварс. Это новое для меня. Может, вы уже играли. А я расскажу немного о нем. Итак, ставим сундук, Выбираем класс. И идем в бой. За собранные деньги покупаешь свой класс. За одно убийство тебе дают опыт и деньги. И еще немного расскажу о МФО. Там, короче, дают тебе квест, и ты выполняешь. За выполненную работу тебе дают деньги. За деньги покупаешь себе шмоп. Но все было бы хорошо, если бы не донат. Конечно, можно добавлять ноту, в каждой мини-игре есть донаты. Донат добавляет способности, и их не купишь за игровые валюты, только за настоящие. За донат можно даже купить свой сервер на сервере. Не знаю как это, но и знать не хочу. И еще про бомж это хочу рассказать, если про донат уже заговорили. В первом заходе было интересно. Но спустя пять минут игры интересного закончилась. Короче, первым делом решил устроиться в полицию. Для этого надо было получить высшее образование в школе. Ну и я пошел, сдал ЕГЭ и отправился в полицию. Устроился и меня сделали кадетом. И все, а ничего не умеет. А чтобы получить повышение или получить лидерство, нужно задонатить. Хочешь стать медиком, или бандитом, или полицейским. Надо донатить. Еще там было это сразу на спавне. И.. <связь> ну, наверное.. На сегодня хватит. Если вам понравилась такая рубрика, то поддержите меня лайком и подпиской. Напоминаю, 20 лайков и будет продолжение. Ну что ж, на этом все. Всем удачи. Всем пока.